Калина печка плохо греет. Шел третий день эпопеи с автомобилем Лада Калина. Как сказал нам ее хозяин, при покупке он пересмотрел кучу калину У всех стояла дополнительная помпа. Скорее всего, потому что было дополнительно холодно. Вот. Мы надеялись отделаться легкой кровью. Вот. Некоторые блогеры говорят, что вот здесь вот такая штучка есть. Вот. Заслонка не дожимается. Ставят пружинку. Здесь классная пружинка поставлена уже. Супер-пуперская. Когда мы ее увидели, мы поняли. Легкого пути не будет. В общем, всю панель Леха раздел Банил. Жесть. Куча неисправностей в этой машине. Наверное, все уже знают. и Моторчик достаточно тяжело вытаскивается. И вот это вот... Крутилка. Вот она там крутится по пазику. Вот она. Вот видно, да? Вот смотреть надо вот сюда вот. Вот он ходит. Лишнего крутнешь, она вот сейчас скоро выйдет и отщелкнется. То есть нету фиксатора максимального положения, она вылетает. Дальше. Что здесь еще мы видим? Ну, на разобранной машине вот рециркуляцию видно стало. Вот она. Какого черта они так все собрали? Ну, наверное, инженер, который эту машину проектировал, собирался увольняться или умирать, чтобы вечную память им оставить людям. Вот заслонка, рециркуляции воздуха. Оп! И с салона сосет. Вон моторчик стало, видно. Все, ладно, это единственное, что работает в колене, Дальше вот заслонки, распределяющие воздух. Вот они сбоку одна, сбоку другая. Он туда, куда-то уходит. Вот. Это для тех, кто только планирует. Для тех, кто полез туда, видео, наверное, гораздо печальнее. Мы его снимать не будем. Так, потому что здесь, здесь миллион болтиков. Вот уже половину Леха собрал. А по-прежнему здесь столько пиздеца. много болтиков, короче. Все, вот там внутри хитрая система. Собственно, почему не греет печка или греет криво как-то? Вот эта система, вон, слава богу, что-то они сделали красиво. Желтая заслонка – это заслонка. Вот она открывается. Вернее, вот сейчас, вот сейчас она максимально теплое положение. Вот она прижата. Вот она открывается. Открывается и холодный воздух сверху проходит, а снизу от радиатора горячий воздух низом заслонки перекрывается. И так происходит регулировка холодного и горячего. Плюс в ней внутри еще одна заслонка. Очень хитрая система заслонка в заслонке, которая тоже перераспределяет потоки. Такой геморрой они сделали владельцам. Так, как-то они умудрились вытащить эту заслонку. И что было, сейчас покажу. Ну, я, возможно, ошибаюсь, потому что в магазине, когда принесли нам заслонку, она была точно такая же. Получается, вот так она ходит. Вот, как мы уже видели, как она на машине ходит секунду назад. Вот так она выглядит со всех сторон. Вот в этом пазе ходит вторая заслонка перераспределения. И она травила вот здесь вот воздух холодный на сторону пассажира. А почему? А потому что она. Геометрической формы стала. Ее покоробило, или это заводской брак. Сделана она из вот как сидушки делают, поролон такой жесткий, поле какой-то там этот. В общем, внутри здесь вот пластиковый каркас с отверстиями облегченка, наверное, или чтобы вот это полимерный наполнитель лучше вставал в общем он гнется легко но при температуре видимо запоминает форму короче со временем он погнулся самое печальное то что в магазине нам принесли точно такую же заслонку Одна была так гнутая, другая гнутая в другую сторону, третья еще как-то покоцанная. В общем, качество этих заслонок просто звездец. Вот видно, насколько она кривая, поэтому она, видимо, и не прилегала. Хотя, может быть, это хитрая задумка главного инженера АвтоВАЗа. Под... Как это называется? блин, Статья то Головного кодекса, когда народ убивают... Вот. вот так вот. То есть мало ее купить в магазине, надо ее еще и проверить. Потому что это капец. Столько работы проделать и поставить такую же бракованную заслонку, как стояла, это, наверное, глупо. А, Леха попросил сделать дополнение, потому что для тех, кто все-таки мучается, доснять немножко по тому, как разбирать, собирать Торпеда, прикиньте, вот этот. Это воздуховод же получается, да? Воздуховод Припаян Вот они, припайки, их или высверливают, или выламывают. Ну и потом. А это новый, да? А кто закладной задом наперед заклал? Кудрявый? Ай, кудря, ладно, потом поменять в руках Здесь не было закладных, да? Не было. А, то есть завод предположил, смотрел, что потом надо будет туда закладные поставить. Вот, но в заводском исполнении там все запаяно, поэтому придется дербанить. Это пипец. Как будто бы машина одноразовая. Просто пошел и купил новую. Ну, наверное, пока на поколение хватит.